Сейчас я тебе покажу, как правильно искать интересное аниме. И поможет мне в этом поисковый Дюша. Встречайте поискового Дюшу. Ну, по-моему, здесь нормально. Думаешь? Да. Ну, ладно. Показатель уникальности — излюбленная тема для всяких недоделанных советчиков и составителей топов аниме, которые только из-за него выбирают примеры для своих списков. Но говорить о прямой корреляции необычности и качества, ну, нельзя. «Kinono тот случай, когда уникальность и качество сошлись в одном произведении. Не часто встретишь аниме, после просмотра которого ты не чувствуешь себя так, будто всю дорогу тебя считали полным идиотом. Обычно ты смотришь на то, что происходит, и понимаешь это, но автор тратит дополнительное эфирное время, чтобы объяснить тебе еще подробней суть событий. Лучшим примером для этого может служить скетч, который я снимал про Я Китаты Джапан в своем первом ролике. В этом скиче ярко видно то, о чем я говорю. Ты понимаешь, что герой месит тесто, но на всякий случай автор добавляет в эту ситуацию еще двоих персонажей. Один из них с надменной ухмылкой, якобы самый умный, и лучше всех разбирается в том, как месить тесто. А другой абсолютно невменяемый и вообще непонятно, как у него хватает нейронов на то, чтобы выполнять хотя бы жизненно важные функции организма. Он месит тесто. Ты за меня придурки не держи. Очевидно, что такие приемы чаще всего используются в детских сериалах, чтобы была возможность захватить ну прям совсем маленьких зрителей. Правда, это всего лишь один вариант использования этого приема. Второй вариант — откровенная лжеэрудированность автора, а также его желание показать то, что он в чем-то разбирается лучше, чем большинство. И это при самых удачных обстоятельствах. Применение удачных. Получается так, что автор просто не смог придумать, как это объяснить более адекватными режиссерскими приемами. В кинононотабе подобные сцены отсутствуют от слова вообще. Тебя никто не возьмет за руку и не протащит через сюжет. Но даже если ты что-то не понял... Ты все равно не потеряешь ощущение целостности истории. Хорошим подтверждением моих слов служит сцена из седьмого эпизода, где Кина объясняет своему компаньону, говорящему мотоциклу Гермесу, причину, по которой она не стала бежать от опасных для ее жизни обстоятельств. Параллельно с диалогом, она занимается чем-то, что кажется на первый взгляд несущественным. Она проводит какие-то махинации с порохом. И только в самом последнем кадре этой сцены, посредством изменения фокуса, режиссер нам явно дает... Понять, что сцена была довольно важна, но лично я при первом просмотре этого аниме просто не обратил внимания на то, что она делала. Только на второй раз до меня дошло, что она, как оказалось, производила какое-то особо концентрированное взрывчатое вещество для одного патрона. И этот патрон она в итоге использует, когда поражает цель с большого расстояния в кульминации эпизода. В принципе, от того, что ты не понял, чем она занималась, пока объясняла свою мотивацию, ничего не меняется. Но такое внимание к деталям играет большую роль, в частности, в фантастике, помогая не только лучше раскрыть мир, но и дать намек на прошлое героя. Структура повествования является собой независимой истории, что довольно разумно, учитывая то, что автор Ранабе, Кейчи, Шигусава, вот уже на протяжении практически 20 лет пишет по одной книге в год. Истории делятся на три категории. Первая, самая распространенная, рассказывает о странах, в которых бывает кино. Каждая из стран по своей сути это один большой вопрос, что было бы если? Например, что было бы если люди могли читать мысли друг друга? Что было бы если миром про большинство. В этих историях автор дает свой ответ на вопрос, но при этом ни в коем случае не заставляет тебя в него верить. Он умудряется обозначить только некоторые ключевые моменты, оставляя другие на твое усмотрение. Кажется будто Сигусава приглашает тебя на дискуссию и ты можешь как поспорить с ним, так и согласиться. Вторая категория историй – события, которые происходят с кино, когда она перемещается между странами. В таких историях вопросы приобретают более личный характер, Характер. Глобальные проблемы мироустройства замещаются житейскими тяготами. И, наконец, третья категория биография кино. Честно говоря, даже если учесть, что автор в принципе нам рассказывает, откуда кино взялась и что она делает, ее все равно не получается до конца понять. Например, но даже несмотря на это, Кина, на мой взгляд, один из лучших персонажей, которых я встречал в аниме. Во-первых, это девочка. Девочка, по которой сразу и непонятно, что она девочка. И это очень классно. Отсутствие нарочитой сексуализации – то, чего мне очень сильно не хватает практически везде. Меня раздражает культ женского тела и характера, который возведен в абсолют. Во-вторых, кино занимает исключительно созерцательную позицию. Она старается не вмешиваться в жизнь людей и редко высказывает вообще какое-либо мнение относительно происходящего. Кино проводник, который показывает. Вот. И такое бывает. Мир очень широк и разнообразен. Посмотри, подивись, задумайся и пойдем дальше. Ее компаньон Гермес, который по совместительству тоже является главным героем, не просто говорящий мотоцикл, в которого заперли человеческое сознание. Он действительно мотоцикл и прекрасно дополняет кино, ведь для него чуждо все людское. Он любознателен и похож на ребенка, но Ему незнакомо понятие эмпатии и человеколюбия. За путешествиями этого тандема очень интересно наблюдать, даже несмотря на то, что в сериале отсутствует какая-либо цельная сюжетная линия. Персонажи практически не меняются, но разве личностный рост главных героев обязательный критерий для хорошего сценария? На мой взгляд, в данном случае развитие персонажей было бы не к месту, так как истории носят сугубо эпизодический характер. Но вот что очень к месту, это, конечно же, атмосферно. Торио, унымаший, думал, что-то, что нет. Человеку и люблю атмосферность потому что достичь ее всегда очень непросто в случае кино нотаби у авторов это получилось и помимо сценария в передаче сюрреалистичной атмосферы помогает цветовая палитра и музыка во многих сценах ты можешь увидеть белесые цвета и сильные засветы которые покрывают практически весь кадр может звучит это и не очень приятно но если бы я захотел визуализировать состояние похмелья то я бы наверное сделал это именно таким образом. Подобный прием используется и в первом эпизоде сериала Steins Gate», когда ОКБ впервые сталкивается с путешествиями во времени. Эти засветы как будто вызывают головную боль и погружают в состояние бреда. Музыкальное сопровождение здесь особо не выделяется. Единственное, что мне запомнилось, это опенинг, который навевает мне воспоминания о виниловом проигрывателе, тихо пылящемся на даче. Если смотреть на работу снаружи, то становится понятно, кого винить за темп повествования, а кого за совсем чуть-чуть психоделическую режиссуру. Сценарист Садаюки Мурай через три года после окончания работы над Кино Нотаби отметился в Мушиши, тоже в роли сценариста, где точно также отчетливо прослеживается его любовь к размеренным историям. А режиссер Рютаро Накамура был режиссером Serial Experiments Lane и еще одного аниме, собравшего в себе по-настоящему звездный творческий состав, но так и не ставшего легендой Ghosthound. Я несколько раз пересматривал кино Нотаби и уверен, что буду продолжать это делать раз в год. Именно поэтому оно занимает почетное место в первой десятке моих любимых сериалов. Влияние, которое оно оказывает на мироощущение, а также отношение к зрителю как к взрослому человеку, который в состоянии самостоятельно понять, что и зачем происходит, довольно редко событие в аниме-индустрии. Я настоятельно рекомендую посмотреть этот сериал тем, кто его не видел, и сложить собственное мнение о нем. Я буду рад когда-нибудь обсудить его с тобой. Моя главная цель, которую я преследую, создав этот канал и выполняя его разнообразным контентом, найти способных к диалогу людей, которым не безразлично аниме, собрать их вместе и, может быть, когда-нибудь встретиться, чтобы пообщаться на тему японской анимации. Для того, чтобы нам сократить дистанцию, я рекомендую подписаться на мою группу ВКонтакте, где мы сможем общаться напрямую. Вашему вниманию представляется великолепное строение, сооруженное практически исключительно из борщевиков революции в области строительства, на мой взгляд.